Речь пойдет о замках, которые мы применяем в наших моделях дверей. Речь пойдет о замках, которые пришли на смену российским замкам. На их место встали не менее, назовем это так, симпатичные замки по своим свойствам. А в некотором случае даже и лучше. Начнем с по нарастающей по нашему модельному ряду. Это Monolith Стандарт. Дверь 4 класса защита от взлома. Дверь, у которой комплектация замковая, это два замка, цилиндровый сувальный. До недавнего времени это был нижний замок Cheese Evolution Pro, верхний шел Guardian 4001. Современная комплектация Monolith Стандарт это нижний замок сувальный. ESEO 612D это замок, который сменил Guardian 4001 Guardian 4001 был меньшего формата замок Guardian 4001 был замок с меньшим вылетом ригелей из плюсов ESEO 612D это его именно огромный формат конструкция которая заточена как раз на силовое воздействие при взломе Здесь очень хорошо реализована защита от забивания регелей. здесь очень хорошо выполнена вся вот эта система регелей, их размер, крепление к планке. Здесь как раз на отжим, что касается отжима, вот этот замок, он идеальный по конструкции. Также в этом замке есть система защиты от отмычек. Но с учетом того, что у нас цилиндровый замок перекрывает к нему ключевое отверстие, эта, скажем так, система, она все равно компенсируется вторым цилиндровым замком. Цилиндровый замок в сегодняшней комплектации Monolith Стандарт это цилиндровый замок ESEO 678G. Замок также и с блокировкой от переламывания цилиндра, как у Chaser Revolution Pro также замок редукторный с тихим плавным ходом, также замок тянет спокойно систему тяг, он хорошо тянет систему перекрывания ключевого отверстия, ключевого отверстия второго замка, поэтому замковая группа поменяли замки местами, раньше был сувальный верхний цилиндровый нижний, сейчас стало наоборот нижний сувальный верхний цилиндровый, но по свойствам своим это Никак не ухудшилась эта комплектация. Каленый металл остался тот же. Здесь идут 6-миллиметровая каленая пластина идет на ИСЕО цилиндровый и 2-миллиметровая на сувальдный ИСЕО. Броненакладка также осталась Ази Фауста в стандартной комплектации. Это напомню, что стандартная комплектация у нас не подразделяется на то, что стандартное это что-то ущербное, какое-то то, что надо как-то добавлять, доплачивать. Все изначально идет, как замки я перечислил, коленные защиты от высверления каленным металлом. Это тот максимум, который навряд ли кто-то может предложить больше.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 Из основных также преимуществ – это толщина шайбы. Толщина шайбы у, у этой модели броненакладки 12,5 мм. А толщина шайбы, я напомню, это как раз та толщина, которая отделяет от именно цилиндровый механизм от возможности его разрушения и, скажем так, без подбора секретности открытия двери, ну, замка и двери впоследствии. Поэтому толщина шайбы здесь Максимальная защита от раскалывания, от всего, здесь тоже в меру, ну, по максимуму, скажем так. А, и цилиндр. И цилиндр входит, цилиндровый механизм, ли Стандарт также остался и СЕОР-7. Цилиндровый механизм очень надежный, с которым не будет точно проблем, они никогда не ломаются, не перепроворачиваются, и с учетом комбинации этих двух замков, то секретности у данного цилиндра достаточно для двери 4 класса защиты. Монолит усиленный. У него корпуса замков остаются те же. Это нижний SEO 612D, верхний 678G цилиндровый редукторный с блокировкой. Только изменен цилиндр. Цилиндр здесь идет тако Цилиндр дискового типа, цилиндр, у которого, скажем так, принцип действия очень схож с топовым цилиндром облой PROTEC-2, ну, собственно, и PROTEC-1, и PROTEC-2, ну, только с меньшим количеством дисков. Естественно, у облой PROTEC-2 этих количество дисков больше, естественно, они тоньше, то есть плотнее все это, как бы, сложнее подбирать отмычками. Но огромное преимущество именно дисковых э, цилиндров,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 Бесшумный замок. То есть, это, ну, как, собственно, и SEO тоже цилиндровый бесшумный. Также в Monolith Premium уже идет топовый цилиндр облой Протек 2. Замковая группа здесь идет уже состоит из основана на топовом цилиндре облой Протек 2. А Напомню, что в наших всех моделях дверей установлена наша фирменная перезапорная система. Когда цилиндровый замок, в нашем случае облой протек 2, перекрывает ключевое отверстие сувальдного замка. То есть секретность двери, она э, максимально завязана на цилиндровом механизме. А цилиндровый механизм облой протек 2, это безупречный механизм, который фактически открывается только в Ютубе, а в, по факту, если позвонить в любую аварийную службу, то это как бы будет разрушение цилиндра. То есть открытие только с, с разрушением цилиндра. Также в Monolith Premium э, может быть укомплектован цилиндровый механизм EVO 4 ks Это цилиндровый механизм э, также топ security, как и облой. Э, и в принципе по ряду параметров он даже немного лучше, чем облой. Но в, в нашем случае, когда у нас э, все это закрыто максимальным количеством коленного металла, шайбы, броненакладки, то в принципе эта разница, она размывается. Здесь как бы цилиндр ev 4KS, он более правильно сделан с точки зрения, если расфрезеровывать корпус цилиндра. Но в нашем случае все это компенсировано именно защитой броненакладкой. Дальше идет модель двери Monolith Muscle. Это дверь уже пятого класса защиты от взлома, дверь, ну, которой, скажем так, сравнить с каким-то там даже близким конкурентом, ну, по большому счету, куда ни тыкни, это, ну там не будет дотягивать, ну, как минимум в половину. Как по защите замков, обычным металлом, каленным металлом, как по звукоизоляции, герметизации. Ну, это дверь, которая на несколько порядков, ну, скажем так произошла ну все там условных конкурентов поэтому монолит мускул здесь уже подбор замков естественно он состоит из топовых замков это он может комплектоваться либо цилиндров облой протек 2 цилиндровым механизмом либо его 4кс цилиндровым механизмом единственное что здесь уже идет совершенно другая броненакладка броненакладка нашего производства монолит броненакладка, которая также даже и близко с ну, чем-то сравнить по, э, скажем так, твердости, по возможности расколоть корпус. Здесь как бы близко по толщине шайбы. Здесь, честно сказать, как бы сравнить не с чем. Э, толщина шайбы у броненакладки Monolith более 20 миллиметров. Э, твердость этой шайбы, но ну, если ее даже сравнить с вот этой топовой то твердость этой шайбы почти в два раза выше. Но там пусть не, не в два раза, но просто для понимания, вот это все, что начинается после 45 единиц твердости, у нее 62 единицы твердости, все, что начинается после 45 единиц, это уже каждая единица, это ну, образно отбрасывает вообще набор сверл, набор фрез и, допустим, с твердостью 60, более 60 единиц таких сверл, скажем так, чтобы просверлить вот, вот эту шайбу то здесь их уже фактически не остается. Это уже только надо победитовые сверла, которые, в свою очередь, очень хрупкие. И такую толщину, чтобы просверлить, ну, в принципе, можно сказать, нереальной задачей. но ну, и огромный плюс – это то, что именно корпус. Здесь, как бы, мы говорили о высверливании, о срывании броненакладки. Но, допустим, броненакладку еще можно расколоть, выколоть. То есть, забив сюда клин, выколоть часть, вынуть шайбу, и, в принципе, уже цилиндр будет как бы доступ прямой будет к цилиндровому механизму, можно на него будет воздействовать. то у броненакладки монолит все эти абсолютно все эти слабые места они сведены ну, к нулевой вероятности ее раскалывания, сверления, срывания. Поэтому в монолит мускул идет уже другая броненакладка совершенно другого уровня. И даже вплоть до того, что даже срезание болгаркой, вот монолит мускул, если рассмотреть, ну, почему, допустим, чем, с, в чем самая большая разница между монолит стандарт двери 4 класса защиты от взлома и монолит мускул, это то, что это 5 класс злому стойкости уже подразумевает такой инструмент, как болгарка. То есть срезать болгаркой, не обязательно там резать ригеля, тяги, все остальное, можно условно срезать пятак броненакладки, срезать передок цилиндра, выпотрошить его и открыть, то вот эта броненакладка Monolith и конструкция Monolith Muscle, она уже даже не позволяет это сделать. А это уже, ну, добиться такого, это, ну, это уже фантастика, можно сказать. Поэтому, значит, в Monolith Muscle был до недавнего времени верхний дополнительный замок сувальный шоу-барьер премьер. Прекрасный замок, в принципе, в новой комплектации Monolith Мускул он заменен на замок Мультилок Омега, то есть замок израильский уже с возможностью перекодировки израильский замок Мультилок Омега, также редукторный замок, что, скажем так, его преимущество в отличие от, допустим, Барьер Премьер, который был бесшумный ход у этого замка, также компактные ключи достаточно компактные. Значит, напомню по конструкциям наших дверей. Монолит стандарт, это дверь четвертого класса защиты от взлома. Монолит мускул, это дверь пятого класса защиты от взлома. Разница между этими классами, естественно, она колоссальная, потому что добавляется болгарка, которая, ну, по большому счету, если как бы осмотреться, то ну, навряд ли увидишь дверь, которая защищает от болгарки. То вот, допустим, Монолит, Мускул — это именно такая конструкция двери, которая заточена как раз на защиту от такого мощного инструмента, как болгарка. Монолит усиленный и монолит премиум — это модели, у которых все потенциальные зоны атак, они также защищены на пятый класс защиты от взлома. То есть защита замков, притворов, там также защищена 11 миллиметров металла. Скажем так, вырезать люк в двери, то есть чтобы туда пролезть, ну, в принципе, можно, да, но, допустим, такой метод взлома, но Навряд ли, кто-то будет использовать. Если резать болгарка, то имеет смысл резать ригеля, тяги. То вот, допустим, такие модели, как монолит усиленный и монолит премиум, это модели, у которых все эти места, которые имеют смысл вырезать болгарка, они усилены до пятого класса. Поэтому разница между монолит стандарт и монолит усиленный и монолит премиум. Вот как раз именно в тех зонах, которые усилены до пятого класса защиты. Монолит стандарт, она вся в целом на четвертый класс запасом. А монолит усиленный и монолит премиум это дверь, которая в целом на четвертый класс запасом, но зоны потенциальных атак они усилены до 5 класса. На там идет уже самый лучший цилиндр, который может быть, это EVMCS, это магнитный цилиндровый механизм, который не имеет, скажем так, ключ и цилиндр механического взаимодействия, здесь как бы что-то шевелить, что-то подбирать здесь нечего, здесь 4 магнита, которые двигают 8 дисков по двум сторонам, которые выравниваются, если правильная полярность совпадает, то эти все диски, они совпадают и только после этого происходит проворот цилиндров. Вторым замком идет в мускуле чиза ALPS, чиза с перекодировкой, только она идет со специальным колпаком чиза МАП. Здесь уже получается один ключ, это можно сказать два замка. Для того чтобы попасть во второй замок, нужно чтобы совпала секретность на первом, поэтому вкратце так. Дальше идет модель скала. Там, скажем так, замковая группа, она, как правило, плавает. Там очень часто применяются моторные замки. Самые, как бы, лучшие, которые могут быть, это ESEO x 1 замок. Это цилиндровый замок, который, в принципе, даже может работать и без цилиндра. Здесь он может управляться биометрикой, может... Управляться приложением, карточкой, ну абсолютно всем умным домом он может интегрирован быть. Если каждый сам по себе замок в чем-то, скажем так, ущемлен, то здесь все сделано по максимуму. Единственный, правда, минус, но ну, это то, что он не редукторный. Конечно, если бы такой замок, какая-то компания сделала редукторный, то цены бы ему не было. Поэтому сейчас набирает популярность, конечно, моторные, скажем так, моторные цилиндры. Корпус замка может оставаться, как, в принципе, на любой нашей модели. Это цилиндровый редукторный замок. Сам корпус замка абсолютно бесшумный. Вот я просто попробую, будет слышно, нет. То есть абсолютно никаких. Все работает, ну, очень тихо. Редукторные замки в этом плане очень хорошие. Если сравнить его с Уайе, ну, допустим, как у, у Омеги я показывал, у нее тоже очень тихий ход, очень тихий. Ну, какие-то небольшие, абсолютно небольшие, какие-то есть, но в, по большей части он тоже практически бесшумный. Если, допустим, сравнить с Увальным замком, с вот мы там возьмем, но ну, Чиза довольно-таки тихий замок, я просто хочу сказать, что Чиза ЛПС и Сувальных это... Одна из самых тихих замков. Один из самых тихих замков. И то здесь как бы ну, определенные щелчки, они слышны. При каждом обороте. Но если, допустим, сравнить с CRMRX, э, mrx ну, здесь разница на... на огромная по звуку. И то же самое как бы на... X1R, здесь, ну, он такой относительно, ну, сейчас я продемонстрирую, значит. С учетом того, что здесь, как бы, работает мотор, это, и ну, и он тоже добавляет звук. Ай, блин. Значит, работа такая у него. Вот э, я сказал, что набирают популярность моторные цилиндры. Они могут быть как сразу с корпусом-цилиндром, который уже, в принципе, не новинка, а такие цилиндры уже давным-давно. А вот сейчас набирают популярность именно сама, сам барашек. То есть цилиндры и механизм может быть любым. То есть это может и облой, и EVO MCS, и EVO 4KS. А вот барашек у него стандартный снимается. И вместо него ставится моторчик, который управляется с приложения, даже есть, которые могут, можно на биометрику выводить. Как правило, они автономные полностью, они не требуют каких-то дополнительного питания, они подзаряжаются там, раз в четыре месяца, три 4 месяца от микро USB. И, скажем так, последние там 60-70 циклов он будет сигналить, что его надо подзарядить, то есть он просто сам по себе не отключится. Это позволяет использовать самые топовые цилиндры, такие как EVMCs, MCS, Abloy, 4 KS и при этом не использовать ключ. Ключ можно использовать как для аварийного условно открытия, если совсем там сели батарейки, еще что-то. А так можно пользоваться с приложения, можно удаленно открывать. Ну, первый их недостаток это то, что надо как бы смотреть на их надежность. Само собой можно там с AliExpress заказать они уже там, ну, очень давно. Но здесь, э скажем так, надежность этого цилиндрового механизма она очень, скажем так, ограничена. Только недавно можно сказать начали появляться уже надежные э моторные цилиндры разных производителей. Уже прошел тот срок, когда они отработали и показали себя с плохой, с хорошей стороны. Поэтому уже есть выбор для того, чтобы выбрать эти моторные цилиндры и ставить вот в такие двери, как у нас. Потому что, естественно, если поставить его там в дверь от застройщика, либо там какую-то однолистовую дверь, то как бы цилиндр поломался там, я не знаю, Отвертка расколупал, открыл, ну, ну вот за такими защитами, в таких корпусах замков, то если этот моторный цилиндр выйдет из строя, то это ну, будет очень большие проблемы. И вот, допустим, в чем преимущество вот этих моторных цилиндров, в отличие от, допустим, электрозадвижек, которые были до недавнего, скажем так, времени. Первое, скажем так, это формат этой электрозадвижки. Ну да, она может быть на 3 ригеля, даже на 4 ригеля она может быть вылет ригелей там, вот, данные задвижки здесь всего-навсего 2 сантиметра на 20-25 миллиметров вылет, то, естественно, ну, вот, сравнить потенциал, допустим, вот такой задвижки и сравнить потенциал вот такого вот зам, корпуса замка, естественно, это ну, абсолютно разные вещи. И при этом, при всем, что дополнительно притянуты углы у двери вверх-вниз, то моторные цилиндры это ну, очень хорошее решение. Здесь, как бы, это идет без ущерба для, для защиты двери в целом. Потому что, допустим, такие задвижки, они просто используются, как правило, либо для удобства, либо, как ну, некоторые считают, что его можно там применить. И это окажется каким-то там неприятным сюрпризом для вора. Ну, просто-напросто, этот неприятный сюрприз для вора, он, скажем так, двери от застройщика или двери за 12 тысяч, Но ну, может он, скажем так, увеличит, скажем так, время взлома, там, с 30 секунд до трех минут или двух, то, допустим, в нашей любой конструкции двери, те замки, которые стоят, вот это, он отразится, вот этот, вот этот, скажем так, если поломать вот эти огромные корпуса замков, если действительно их пройти, вот такие огромные корпуса замков, то, скажем так, от этого электрозамка уже ничего не останется. Даже как бы, ну, можно и не, и не поймут, что он там, ну, в принципе, был этот электрозамок. Поэтому, а если это будет моторный цилиндр, который полностью весь свой потенциал будет использовать, то это ну, довольно таки хорошо. Естественно, э, замок моторный может быть и вот такого вот формата. Получается, нашего производства моторный замок, у которого полностью наружная крышка из 8-миллиметровой брони выполнена. Э, полностью весь корпус выфрезерован из 30-миллиметровой плиты. Ригель 15 миллиметров, э, получается его толщина и вот такое вот огромное поперечное сечение, которое придется резать. Можно, конечно, и так зайти с этой стороны, но это отдельные, скажем так, это, но ну, это все должно быть на этапе изготовления двери. А моторный цилиндр — это опция, которая может быть добавлена, в принципе, на любом этапе же, как изготовления двери, так и уже, скажем так, эксплуатации двери. Если вы, скажем так, цилиндровый механизм SEO э, решили поменять, э, скажем так, добавить ему, э, ну, возможности дистанционного открытия, то просто-напросто покупается моторный цилиндр, ставится на существующий, и все, все как бы без разрушения двери все продолжает работать. Еще, кстати, отдельно замок интересный, это мотора 3DK. Замок интересный, и он, в принципе, у нас монолит-мускул, монолит вместо омеги может комплектоваться мотора 3DK. Замок интересный по формату, по надежности в первую очередь. И интересный по секретности. Здесь очень, как бы, хорошо реализована секретность в замке. Здесь комбинация из, из слайдов, пинов, огромное их количество. Поэтому замок очень хороший. Ну, ценник на него ну, довольно-таки немаленький. В принципе, соизмерим плюс-минус с цилиндровым механизмом EVMCS. Хотя это как бы не исключающие вещи, это дополняющие может стоять и цилиндр MCS и МОТУРА 3 dk О чем еще можно, получается, по электрозамкам, может, по электро... Нет, по электрозамкам это тема отдельного видео, поэтому вот я... Э, смысл этого видео был в первую очередь о замковых, замковых комплектациях, какие они потерпели изменения в связи Замены российские замков на итальянские. Если вам будут нужны хорошие взломостойкие двери, взломостойкие, пулестойкие, если вам будут нужны взломостойкие сейфы, э, как взломостойкие, так и огнестойкие сейфы, мы находимся в городе Киеве, здесь находится и наш офис, и наше производство. Приезжайте, будем рады вам помочь. Всего доброго, до свидания.